Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В интернете много информации по поводу, как построить дом, какой выбрать фундамент, как сэкономить на этапе строительства. В этом видео мы хотим рассказать о том, как достроить загородный дом от покупки участка до уже въезда в готовый дом. строительство загородного дома это многоступенчатый процесс строительство дома нельзя сравнивать с покупкой готового продукта такого как квартира в доме зачастую начиная строительство в разрезе в плане стоимости сроки по ходу работ прилипает много дополнительных моментов которые не были учтены сразу и стройка превращается такой в долгострой По моему мнению, ключевыми критериями при начале строительства является это стоимость реализации проекта. То есть на берегу надо определиться, в какой бюджет вы хотите уложиться. Вторым критерием немаловажным является срок в какой период вы хотите уже возвести дом и в него въехать также важный критерий это стоимость дальнейшей его эксплуатации потому что можно на берегу построить дешево потом в процессе постоянно вкидывать но жить уже в нем либо изначально вложить больше но уже построить капитально и в перспективе эксплуатации не тратить деньги но третий по моему мнению критерии оценки готового дома это уже является там его энергоэффективность пожара там безопасность внешний вид, ну и прочие критерии, которые ну, для кого-то могут быть более важными. В каждый ролик мы постараемся э, вложить максимум смысла по каждой тематике. В этом видео мы хотим рассказать про участки, как э, участок, лучше выбрать в целом стоимость самой земли где вы ее покупаете такой немножко субъективный момент потому что бывает классная территория может не совсем качественная, качественная инфраструктура или какие-то сети но участок прям хороший и он может стоить дешево бывает же наоборот когда плохие дороги плохой участок нету сетей но участок находится ну просто близко к городу или в каком-то закрытом поселке, где ну, он остался последний, поэтому цена на него высокая и ну, всегда на него найдется покупатель. Поэтому стоимость участка уже заказчик определяет, мне кажется, из своего бюджета. Скажу, что ну, допустим, вокруг Санкт-Петербурга, есть зона, ну такая, до 15 километров вокруг Кольцевой, это более высокая стоимость участков, ввиду, ну, близости к э, самому городу, есть курортный район, который дороже, есть э, Приозерское-Выборгское направление, которое тоже чуть-чуть дороже, чем все остальное, в целом, начиная от Приозерского шоссе и на юг, это уже более такая средняя цена по рынку и там уже заказчик сам принимает решение что ему надо при покупке участка важно оценивать объем денег которую вы еще вложите в участок для того чтобы на нем было комфортно проживать расскажу несколько ключевых факторов которые влияет на стоимость вложений в участок для того, чтобы можно было на нем строить первый момент, это грунты лучшими условиями для дальнейшей эксплуатации участка, это сухой участок в идеале грунты это либо песок, либо супись. в таком случае вы по минимуму вложитесь в строительство самой коробки и фундамента и по минимуму вложитесь в благоустройство территории здесь у вас на участке торф много воды, заболоченность, вот как, допустим, здесь, здесь уже затрат становится гораздо больше, потому что торф надо достать из земли, куда-то сложить, его вывести с участка, завести большой объем песка, для того, чтобы подняться в нужную отметку, и вас не топило, надо сделать дополнительно дренажную систему, которая тоже потребует достаточно объемных вложений. Это идет сразу к к стоимости участка. Второй момент, это рельеф участка. Если вы покупаете участок на равнине, значит у вас будет минимум затрат на его выравнивание, подсыпание, какие-то дополнительные разуклонки не надо будет делать у вас в целом будет ровный участок сухой и нормально если вы покупаете участок на склоне у вас возникнут дополнительные затраты на его выравнивание на устройство каких-то подпорных стен это точно будет дополнительный объем земляных работ по выемке грунта дополнительный объем по отсыпке участка если участок у вас находится в низине на склоне где-то это, это еще будет борьба с осадками которые будут к вам постоянно стекать то есть это опять дренаж это опять осушение это дополнительные деньги которые вы будете вкладывать в участок третий момент это наличие инженерных сетей на вашем участке зачастую для проживания в доме необходимо ну четыре основных э, сети провести в дом первое это канализация второе это подвести воду третье электричество четвертое это ну газ в идеале ну какой-то там топливо для того чтобы обогревать ваш дом э, вот если вот четыре или три вот этих элементов. Ну, на самом деле, зачастую канализация решается локальным путем, это локальное частные сооружения, они там в 95% случаев, вот в наших проектов, применяются. Классно, когда есть вода, газ и электричество, значит, вы по минимуму после строительства коробки дома вложите в прокладку сетей в дом, ну и опять же, на этапе эксплуатации у вас будет э, все ресурсы в доме, вы не будете постоянно переплачивать. Э, допустим, если вы будете топить дом электричеством, в будете постоянно переплачивать относительно газа. Также важным фактором является это состояние участка. У вас может либо быть ровная площадка, зачищенная от деревьев, там, растений и прочий, прочих э, моментов, мешающих строительству. Либо у вас может быть просто лес, который надо будет еще порубить, попилить выкорчевать, вывести, это дополнительные тоже деньги. Ну, так в среднем скажу, что на участок в 20 соток это примерно миллион рублей в области, для того, чтобы полностью срубить, увести, выкорчевать и все это убрать с вашей территории. Итак, если вы решили переехать за город, наступает этап выбора участка. Первый момент – важно понимать, какого формата будет проживание. То есть, это будет постоянно жить за городом или вы будете постоянно ездить в город. Это важная транспортная доступность. Второй момент – транспортная доступность уже определяет удаленность от города. Третий момент, это наличие инфраструктуры, то есть если, если у вас есть вот такая асфальтированная дорога до участка, это класс, да, то есть вы можете на хорошей чистой машине выехать из дома, доехать до города, вернуться обратно и не переживать ни о чем, если у вас грунтовая дорога в ужасном состоянии, вы можете там застрять или там зимой будете буксовать, там лужи будут, или пешком по ним вообще там в межсезоне не пройти, это, конечно, плохо, и надо будет в перспективе эту историю дорабатывать, скорее всего. Третий момент – это наличие инженерных сетей, вода, газ, электричество. Здорово, если это есть, плохо, если этого нет. Надо будет потом этот вопрос дорабатывать. Четвертый момент – ну вот, по моему мнению, при переезде за город самые счастливые люди это те люди которые живут на природе то есть у вас если есть рядом какой-то водоем выход в лес какой-то красивый вид с участка это здорово это супер мне кажется надо это брать зачастую стройка на таких участках получается чуть чуть дороже чем вот в стандартном коттеджном поселке но когда вы уже переедете и будете там проживать вы конечно будете каждый день а, испытывать вот это удовольствие от нахождения именно на этой земле а, пятый момент а, вот, по моему мнению, один из самых важных – это красивый вид из окна. И вот, чтобы получить красивый вид из окна, либо надо брать участок, если вы берете коттеджный поселок где-то с самого угла и смотреть, ну просто на листву. На животных, которые там по лесу могут ходить Либо брать участок где-то на холме На возвышенности Для того, чтобы там построить какую-то террасу С нее там созерцать красоту природы Ну и третий момент Это берег водоема В целом вот эти три фактора Увеличивают стоимость вашего дома То есть если вы захотите его продать потом Ваш дом точно будет дороже Чем соседние дома, которые вот Не контактируют с природой В этом видео мы рассказали о том, как выбрать участок, на что особенно обратить внимание. А в следующем видео мы постараемся осветить вопрос а, выбора проекта дома или как а, запроектировать дом и оптимизировать все его затраты. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!